В течение прошлых видео я, надеюсь, вы формировал свой скрипт и регулярно напоминал о том, как важно делать его универсальным. На сегодняшний день получился вот такой скрипт. Не очень длинный, но и не очень короткий. Чанки 19.1. 19.2 из прошлого видео я закомментил, потому что они были скорее тренировочными для тренировки работы с датами. Также чанки для выявления того тождественны ли два столбца выдачи. Тоже скорее тренировочные. Пришло время проверить, действительно ли этот скрипт универсален. Мне кажется, да, за исключением одной детали. После того, как я закомментил Type равно channel и раз комментил Type равно видео, все должно отработать штатно. Но не отработает в в нескольких местах, а именно в тех записях, где я обращался к столбцу Channel ID. В для видео будет видео ID. Поэтому надо везде поменять. Через Ctrl-F я нашел везде, где оставались channel ID, и вместо channel. Вставил ставочку в фигурных скобках, в которую поместил type. Type может принимать значение либо channel, либо видео, и обязательно перед кавычками поставил букву F, чтобы было понятно, что это вставка внутри текстового объекта. Здесь я провел такую универсализацию. И еще в ряде мест. Здесь, например, важно, что даже если в самом начале текстового объекта, а это официальный текстовый объект, выделенный двойными кавычками, так вот, даже если перед ним стоит буква F и внутри этого текстового объекта есть уже одна вставка, вот она, первая вставка, а внутри этой вставки есть свой текстовый объект, вот он. И внутри этого текстового объекта своя вставка, то нужно еще раз символ F перед кавычками текстового объекта. Проверю, что не осталось нигде слова channel, кроме как в самом запросе. Только в самом запросе осталось channel. Все в порядке. Можно запускать. Причем, поскольку я перевел в формат маркдауна ненужные чанки, я могу запускать не по ячеечно, а через kernel Restart and Run all. До конца этот скрипт не отработает, потому что не хватит квота на одном ключе авторизации того, чтобы все итерации произошли но дальше я вмешаюсь и вручную буду продолжать без включения аргумента order total result 42354 одна а 1481 видео вот происходит пересортировка она подходит уже к своему концу Следующий чанг. И где-то YouTube остановил процесс. А нет, не YouTube остановил. Я не раскомментил ер с прошлого видео. Я его закомментировал, когда после исчерпания квотаса продолжал цикл с 2012 года и не раскоментил и кстати поскольку я обнаружил что самое раннее видео датировано 2009 годом из тех которые найдены после пересортировки и при этом я знаю что самый ранний канал относится к 2007 году из тех которые я находил то я и Видео буду искать тоже с 2007 года, поэтому я это число из него вычел 2. Вот теперь я снова запускаю датчанк, потому что он прервался в силу того, что year неопределен. Вот теперь YouTube остановил процесс, поскольку квоты истекли. Я все еще на 2007 году. Я выставлю, что Е равно 2007. И заново запущу этот чанг Уже 759 видео. Обратите внимание. Исходно было 480 с лишним, уже 759. То есть в данном случае пересортировка немало добавила. И учет даты тоже добавил в большей мере, чем в случае с каналами. И вот уже снова истек ключ авторизации. Снова меняю ключ. Это можно автоматизировать. Но учитывая, что ключей мало, даже у меня, это будет пустая трата времени. Просто запуская этот чанг, он начнется с того года, на котором остановился. Меня радует моя выдача. Как вы видите в случае с видео, мой скрипт приводит к успеху. Ухищрения, нацелены на то, чтобы вытащить дополнительную информацию из YouTube, приносят свои плоды. Вот, к сожалению, последний мой ключ авторизации на сегодня исчерпался. Уже 815 видео. Конечно, Total Results показывает число на порядке больше. Но я не вполне доверяю Total Results. После полуночи по Тихоокеанскому времени мои ключи авторизации снова получат свои квоты. И я закончу этот процесс. А пока можно промежуточный результат сохранить в Excel и посмотреть на него. 815 видео. Вот этот файл, видео над sorted плюс sorted плюс date, как я его сохранил здесь. Type, то есть видео с большой буквы, но no, 40 плюс 40 плюс date. Да, это он. Открываю этот файл. Тип запроса, электронная метка, тип выдачи, ID, видео, год публикации, название, описание, адрес картинки, которая связана с видео технические характеристики и обратите внимание вот на и обратите внимание на столбик h он называется snippet channel id это id канала на котором опубликовано видео то есть сейчас я не только решил задачу по сбору релевантных видео я еще нашел дополнительные id каналов которые я смогу добавить к списку найденных в предыдущих видеоканалах. Конечно, отчасти каналы в этом столбце дублируются теми каналами, которые я уже нашел. Но учитывая, что я нашел порядка 530 каналов, а здесь порядка 800 видео, есть шанс найти дополнительные каналы и в дальнейшем изучать вместе и найденные ранее каналы, каналы которые найдены сейчас к следующему видео я дополню выдачу видео из 17 18 19 20 годов как вы думаете я соберу тысячу видео или не соберу ответ узнаем в следующем видео